ты видишь вот этот трупик mm -hmm. вот, у короче... него ключики были да да да да ключики у него были хорошенькие и блин сколько что его трудов чтобы его уговорить ну, да как уговорить сказать хотя бы заставить где тачка ну собственно говоря погнали Эх, Он да нам меточку уже дал смотрим что там за машинкой а, да наверняка его. Наверняка какой-нибудь хлам. Его. Ну вот я уверен, какой-нибудь очередной деревенский хлам. Но по сравнению с тем, что у меня сейчас. Надо как-то отсюда выезжать. Куда меня GPS-то ведет? На ту хоть сторону-то дороги. А, не на то Опа, опа, опа Ну, когда нам это мешало, да? Специальное место для нас Да вообще прям замечательно По всему городу такие выбили А, обожаю Так, и что это у нас тут за тачка такая? хе хе И что это вообще такое? Она без двери Серьезно? Ну, хоть колеса все целы Ёлы-палы ну давай садись за руль вези. это чудо техники в она вообще без стекол да, за издали кстати прикольненько не шутка хм. О, господи боже какой кошмар мне кажется на ну, Вези тогда. Ждут. ну пусть пусть ждут я готов отражать удар походу ага. это это месть, это месть, зато... Да-да-да-да-да-да. Надо валить. Ох-й йо. Это я, это я. Так. А, до свидания. Ушли. Я на того нарвался, я все-таки умею. Так, ну здесь... Вот засранец. Он просто пробил нам опять колеса. Ну что ж такое это? Ты куда выпрыгнул-то? <смех> <смех> давай, давай, съезжай. <смех> Ой, танк Чертов. Это жесть, это жесть. Все, одного колеса у нас уже нет. Так, но ну мы. Ой -ой -ой -ой. Да, да, да, Заворачивай, заворачивай. Ну и давай, короче, сразу в мастерскую <смех> не стоим. Понеслась. Ага. Ну что, ты, значит, решил выйти и посмотреть со стороны, что сейчас будет? Не, мне просто нравится твой механик, он такой прикольный Так, ну начинаем мы с тормозов, и тут 26 категорий вообще, вау, вау, вау Столько всего много, наверное, можно сделать Давай, полуспортивный, спортивный или гоночный, конечно, гоночный Ревок Ставим стопроцентный. Далее кузов. Так, украшение вот пошло не... разделение. Ага. Нет, вечно прикованный или а, пронзенный вот копьем. Елки палчат за... Вот цепи мне понравились. Ну это прикольно, да. Причем еще с такими черепами красными, Забавно Лезвие. Вращающиеся лезвие. о oh, oh, oh, oh, oh. смотри. Такие желтенькие, черненькие, зелененькие. Они все разноцветные да, Прикольно. Да, да, да. Ставим. И бронеплиты смотри. здесь у нас. Слышишь? Ага. И там хватит навоз сбрасывать. Подожди, ты. Что? Ты видишь, чем ты за... Ну вот, знаешь, тяжелая броня, она хотя бы нормальная. Но посмотри, вот это, вот да. Да, ты просто какой-то кошмар. Ты просто баллон гофрированным металлом туда. Смотри. Нет, ты спереди посмотри на боковые окна. Да. Вот в предыдущей броне. Просто гофрированным металлом заклеилось, все нормально. Ну а здесь смотри, прикольно, баллоны поставить. Ну да, да, вообще нормально. Ладно, будет А что за баллон это я не пойму? Это мне интересно. Хреново знает. Декор. Идем дальше. Бамперы. Передний. Стандартный. Смотрим. Нестандартный бампер с клыками. Бампер для битвы и для арены. Зеленый, просто зеленый. Да, красный, просто красно-белый. Ну, пускай тогда с клыками будет. Да-да-да, агрессивная тачка должна быть. Задний, задний. Сорви голова. Блин, ну могли что-нибудь интересное здесь. Я говорю, сорви голова. Сколько там, четыре Да, противоударный брус и багажник. Чего? Это что? А ты просто будешь толкать с собой еще с пропаном этот. Пусть будет багажник. Двигатель, Максим. Давай. Глушак. Ух ты, целых раз, два, три, четыре, пять есть. И один у тебя глушаков. Короткие трубы. А, понятно, спереди. Спереди, спереди. На двигателе. Прямо вот спереди. Ну, прямоток, короче, прям сдвигла. Капоть, смотри. Угу. Задние короткие. Ага, и, ну такая вижу. же туфта, только сзади. Угу, разноцветная причем. Двойные... О, врага. И еще больше огонь. И... Чадящие трубы. <с Пожалуй, я эту хрень оставлю. Это что за олень? Блин, капец. Крылья. Усиленные арки. Тяжелые, бронированные. Нифига. О, господи. Нифига, у тебя тюнинг тут прям вообще... Ну, я не знаю. Какие? Я взял самые мощные решетки так, радиаторов. Значит, есть такая. ваннити. Решетка с щипами. Mm -hmm. И зубастая. Зубастая, давай. У тебя будет два рта Дворота и хрень. Капот. Значит, три есть. Капота. Легкий. Потом средний типа такой тяжелее. И тяжелый. И И И а в чем тут да. типа листы повыше положили, здесь как бы еще листы, короче ну тут просто листы побольше металла да. побольше листов будет Да-да-да. не надо фары значит фары у нас давай дискотеку устраивай мне дискотеку давай черный, дискотека века фиол, розовый красный угу. оранжевый, желтый лайм, о лайм может быть лайм? Да не лайм, ну нафиг. О, смотри, вот этот прикольный был, мятный. Мятный. Ну пускай. Ну, кстати, будет. реально прикольный. Мятный. Ставим мятный Неонка. А. Значит, ну, Тоже мятную ставь она там и... есть. Мятно-зеленый, вот он. Вот, да, вот это вот. Ага. Так и, конечно, раскраска у нас. Смотрим, что О, меняться да. будет. A little Uh, слушай, Network. крыша, да-да-да, много-много крыши меняется, смотри. Вау! Wow, это новая Lux to the Max. <laughs> И. Delicious Sprung! О, oh, смотри, зеленая крыша, ставь. Зеленая крыша, ставь. Пусть будет. Так, идем дальше. Предотвращение ущерба yeah. название. Давай. Помойка. Спранг пранк-мастер. Раз уж мы спранк тут зафигачили. Ну да, спранк мастер. Номера. Надо было просто пранк-мастер. чё по номерам? Да, у тебя тут, короче, ничего не меняется. Ой. Так давай посмотрим ради интереса. <смех> знаешь такое ощущение как будто просто лаком обли <смех> таечку и все да кстати я тут заметил Слушай... что, что у нас топор есть смотри вот здесь вот топор да, лопата да, топор лопата и этот бач с бензином канистры ага. а на с другой с... стороны такой кстати нету да давай крышу запаска припасы чего бронь с запаской и бронь с припаской слушай я думаю лучше бронь с запаской по идее хм. или ты все-таки бронь с припасами хочешь а особой я разницы вообще не вижу нет нет нет смотри когда бронь с запаской бронь с припасами а, там вижу. меняется да наверху да -да, да да да да там бочки ставятся а когда бронь ставишь, там листы, да. Вопрос: где спранк? Спранк мастер без спранк мастера. Теперь Life Inventor выкупил. Да, да, да, да. Эй, блин. У меня и название. Новостная помойка. Запасочкой продать и пороги. Значит, пороги у нас только два. Пороги. Ступенька сбоку mm -hmm. и ступенька с баллоном. О, ouais, uh -huh. давай, давай ступеньку с баллоном. Просто ступенька с баллоном. Просто баллон-машина. Может быть, так ее и назвать. Баллон-машина. Все-таки я ее переименую. Ну давай. Баллон-машина. Вот почему я всегда машины называю В самый последний момент Подвеска. А то ты, знаешь, назвал спранком А она исчезла У тебя тут вообще, кстати, я вот смотрю У тебя нигде больше спранка нету. То есть вообще нигде Спранк съелся, трансмиссию поставил Подвеску надул И турбонадув запилил Так, а теперь у нас вертикалка Прыжочек такой вот есть 420 тысяч он стоит ну, Ох поп йо. Попрыгаем. Колесики. Давай все-таки, наверное, поменяем, что ли. на ну, Да что? я не знаю. Вездеход. Вот ну, это даже там. не знаю. Стандартный. даже эм, Даже интересно. Знаешь, я так тебе скажу. Посмотри. Стандартные были самые нормальные. Р райдер. Дожди, вот смотри, райдер. А какая разница? Цвет, да, не будет у нас, если мы берем. Да, только цвета не будет, а так, э, по сути, одни и те же колеса, вообще одни и те же. Но мы можем покрасить их. Вот так сделаем. Ну хорошо, давай. Уговорил. Цвет колес. Давай. О, да. Нужно больше яркого. Куда ж тебе яркого? Это, знаешь, тачка шпиона, который не смог. Да. Во, желтый. Да, желтый, да. Дизайн щин заказные, конечно же. У тебя опять тут сосиски, да, везде? Стойки и дымочек. А дым, кстати, какой его запилить? Желтый, наверное. Блин, я даже не знаю, тут Раз. тебе хорошо бы подошел дым, который дает на день независимости, <с разноцветный такой. Стекла, лимузин и... О, да. О, тут урушки есть. Ага. Все самое интересное началось. Значит, у нас... О, че, че, че? Нету джакал. джакал, джакал. Шакал. Радикальный. Что? Твои покрышки порезаны, Баррикада. О боже. Легкий ковш стоит сейчас усиленный ковшик. Ух ты, смотри, какой там человечек нарисован. Большой ковш и мега пила. Все, я забрался. Мега пила. Отлично, я забрался. она разноцветная. я не хочу. Делай скрины, скрины делай, скрины делай. Вот эту хочу. Легкий Лёг... не очень, вот этот поинтереснее, по-моему. Кувшатина. Как... Ну окей, как давай. ты считаешь? Я думаю, да, мне на самом деле с твоей тачкой понравилось максимально то, что порезали этот. Покрышки. <крышки> <крышки> <крышки> и нацепили на передок. <крышки> типа, знаешь, вообще беспалевно. Пулемёт. Вы хотите новый ковш? Пулемет или миниган? Бери миниган бери неган он так тоже красится да он просто вырвеглазный станет не контактные мины эми дам пилим Эми. ну любой любой какой хочешь какой тебе нравится и и все это было 26 категорий давай садись и погнали на этом чудо мастер машине ну погнали куда -нибудь. на чудо машине погнали Опа! О -о -о. Нифига себе, офицерк! Это что такое? Это такой повышающий смех и все такое машин. Жизнь вот сквачь, в такую дождливую сквачь. погодку самое оно то. -ху -ху. Ну да, с этим я согласен. Ну что, погнали поугараем тогда. Давай попробуем посмотреть, Давай. что получится. У тебя, кстати, так, она что такая. У нас в первую очередь есть? Хмурая. Зато прыгающая. Ешечка у нас на прыжочке. Ох, ё. Подожди, мне кажется... А нет, все, я, я смог. Да зачем О, ты ба. меня? Так. Ускорился, да? Я вижу. Ты куда поехал-то, объясни. Офигеть, офигеть! Вот эти трубы Слушай, вот просто Единственное, выкидывают. что меня удивляет, единственное, что меня удивляет, так это то, что в этих тачках все равно какая-то бесполезность. Но, но она мощная, но нахрена на она нужна? Вот скажи мне, <смеш> <смеш> Господи, ну да, мы есть только так делать. Так, что у нас по оружию? Где у нас это оружие вообще? О. Так, о, Ух, о, о, о, о, о, неплохо. Жестенько, жестенько. У тебя лазерочки, а у меня не лазерочки. Гвинетик. Надо аккуратней. О, минус. Еще минус. Слушай, а быстро взрывают? Ага. Быстрее, чем огнеметы. Обалдеть. А где копы? У меня И уже есть. Я тоже есть. Ну а где они, в принципе? Уууу! Сейчас приедут. Ох ты. Ничего себе, я затораю. Может, мы в аэропорт сгоняем? Вот они, приехали. Да, да, да, уже приехали, я вижу. Я все понимаю, ну кто меня теперь отсюда доставать-то будет? Ладно, все, я сам достался. Прыжочек. Во! Ты оттолкнул этим тем самым меня запихнул обратно, я понял. Сейчас будет бум. Да, у меня бум полицейский. Что? Просто чуть-чуть тебя чё, задеваю чё, и ты прям просто переворачиваешь Да, да, да. Ох, ё. Вот это что было? Не знаю. Это задний диск, походу твой так отработал. Может быть. А может быть какая-нибудь такая фигня Наподобие. Да, диски отрабатывают. Ну не только диски. Мне кажется, еще там у нас же есть панель для толкания. Что там происходит, я не понимаю Там уже тачки сами взрываются, смотри. Mm -hmm. Жесть. Ой, что-то по мне долбить стали нет. они реально сами взрываются. Вон, копы приехали, сами взорвались. Что? <смех> а, ну еще ты стреляешь, конечно. Йо, да? Я, я даже выстрелить не успеваю. Сразу все, храна. Да. Yeah. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Затор, затор. Опа. Йо, а меня убили? Ты ч ⁇ Прикинь, в самой машине меня убили. Обалдеть. Офигеть. И uh. все, мой транспорт был уничтожен, точнее конфискован. Так, а ты где там? Я здесь, держай, забирай меня. Ух, бабай. Не, не, не, не стой, не стой. Четыре звезды. Оба. Все, сели. Они славь. Я тоже буду помогать. Ой, я вертошечку соберу. Есть. Уху, пацаны, поехали! Надо да, ускориться. Нас... Неплохо решить. Аз. Опа, да. опа, опа, опа. Опа, все, вертолет, до свидания. Смотри, смотри, смотри, смотри, вертолет. Бух. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой где еще одна я стараюсь я стараюсь вертолетик снимать а он уже даже не полетел дальше бум че они такие скучные ты мне объясни он лишь завис о жескачет жескочек о смотри вертолет приземлился хуху ребята улетели Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. -ой Сыскач. -ой -ой -ой -ой -ой -ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во-во-во-во. Так, а я могу... У-ху-ху! Как они летают, кстати. смотри! Да-да-да-да-да. Но, кстати, я тебе что хочу сказать. Mm -hmm. Вот в этой тяжелой броне я не могу кидать бомбочки. Хм. Hmm. Э, э тут вертик, вертик, вертик. Оба-оба, оба, ребята приехали. попасть. А-а-а! со всех сторон минус минус где вертолет я, никому... я не попасть не могу отъезжай минус пять звезд а да вижу да пять звезд нормалды нормалды ой тут люди шаскач, горят оу у у у у у у у у да, да, мы живем. Это классненько. Ну, знаешь, такое ощущение, как будто мы скоро, скоро, вот очень скоро. ...сдохнем. Вот я ради интереса попробовал возле себя подорвать. А, и меня убили. Да? Да? Меня просто за рулем твоим убили. Ты какой-то уязвимый. Ну, да. Как получилось, что они не по мне долго, только тебе. Но умираю И я. Давай. сажусь сажусь, сажу, все, сел. Найсово. Ока. Капец. Капец же скачка. Что происходит? Что тут происходит, объясни, что ты натворил? лолом. надо сдавать жесть просто жесть движение продолжается <с bracket> капец у меня уже не успевает все отстреливать да да да да слушай да, даже да. этот джип у нас того смотри Обвалит. живучий да живучий меня убивали, но.. Скажем так, это меня убивали, но не джип. Смотри, вот эта тачка тоже того. Мы ее смогли победить. Да. Балдеть. Да! Ох серьезно, меня опять убили! <связь> прикинь, то есть у пассажира что вообще защита не Обалдеть! Тут просто дичь какая-то. О, ты уже горишь. А -а -а -а. Да. Ну что а -а -а. ж. Неплохая а -а -а. машинка в плане живучести. Очень неплохая, да.